Ну что ж, приветствую, друзья. С вами снова Виктор Бондолет, основатель маркетинговой системы, системы Business Chance. Один из лидеров и основателей разумного сообщества Ири. И сегодня мы поговорим на ту тему. Эм, работа со списком знакомых и телефонные переговоры в MLM. Как-то так. Прям такие темы, знаете, ну мы бы не смеялись но в любом случае они очень важны а, как же работать со списком знакомых я немножко эту тему затронул выше то есть в прошлых видео да то есть а, кого нужно включать в список знакомых и а, Сейчас я поговорю о каких-то тонкостях для того, чтобы этот список знакомых постоянно увеличивался, о том, как приглашать, немножко вовлекать у телефонных, Skype переговорах и так далее. Да, то есть... Ам... С горячим списком очень просто работать, им много говорить не надо, их на встречу приглашать намного не надо, то есть им важно только сказать, давай встретимся, попьем чай, кофе, пообщаемся и он прибежит, найдет время с вами встретиться и поговорит, это ваши лучшие друзья и так далее. Теплый список, им еще нужно как-то найти подход, а к холодному тоже, то есть если вы должны понимать, что если с горячим списком у вас будет конверсия 90% на приглашение, да, то есть, если у вас 10 человек в горячем списке и 9 из них к вам придут на встречу, то в теплом списке где-то процентов 50, вот, а в холодном списке где-то, ну, процентов 10, ну, максимум 15 будут приходить к вам на встречу, ну, соглашаться, потому что у них будет, опять же, там, что ты, куда ты хочешь меня затащить, ты там секту попал, и многое-многое другое. Так вот, что же делать? Понятно, что на встрече, когда вы уже на встрече, то вы будете использовать те техники, которых я вас обучал и которые я подготовил для вас скрипты определенные последовательности, задавать определенные вопросы, выявление потребностей и потом делать предложения это вот мастер продаж, рекрутинга вовлечения, да, то есть я когда проводил очень сильный тренинг, я там все вам разрисовал, показал вот на встрече у вас трудностей уже не должно быть вам остается только оттачивать те знания, навыки, которые вот я предложил, так, минутку Вот так берете мобильный телефон, с горячим объясняться не нужно, да, с горячим не нужно. Вот с остальными этими мы можем поиграться. Понятно, что вы можете просто брать, звонить и говорить: привет, давно не виделись, давай встретимся, пообщаемся. У меня там к тебе есть дело, от которого ты можешь не отказаться, тем более. Сейчас кризис на дворе, как бы есть, э, как говорится, разговор о деньгах. По телефону с ним, ну, как бы по, по телефону это не оговаривается. Давай встретимся полчаса, максимум там час, пообщаемся, попьем кофе. Э, есть очень много о чем поговорить. Все, то есть. Но вы не придумайте. Телефон, телефон запомните. Для сетевиков, для предпринимателей, для всех. Кто строит бизнес, телефон это ресурс, это инструмент для того, чтобы пригласить, а не проводить презентацию. Ни в коем случае не делайте эту ошибку. А что там, что? Начинают вас расспрашивать, а вы ла-ла-ла-ла-ла, начинаете полчаса, 15 минут, поехала рассказывать про ваш бизнес, про возможности. Ошибка, все. Красный крест, вы провалили. Ваша задача пригласить человека на встречу. Все. То есть максимум засекайте время, максимум где-то на часах, тут на часах. Три минуты ваш разговор должен длиться. Привет, как дела? три тры три все замечательно. Что у тебя нового? Наводите мосты, да, то есть, чтобы не вло прямо. Ну и говори, что... Давай мы встретимся. У меня к тебе есть дело, вопрос денег. Есть очень интересное предложение мне с моей стороны, от которого ты просто не сможешь отказаться. Интригуйте человека. Вот. И приглашайте. Понятно, я, ну, сейчас я предложу очень интересный выход, если вы такой неразговорчивый человек, очень скромняшечка такая, и вы чувствуете огромнейший дискомфорт при общении по телефону, хотя. Вам нужно отточить этот навык общения по телефону, потому что вы должны понять, возможно вы думаете, что «О, сейчас я позвоню, он обо мне как-то подумает». Нет, он вообще, вообще вас не думает. Вы должны понять, что вас никто не думает. Ровно столько же, если бы вы не занимались этим бизнесом, вы не думали бы это, об этом человеке. Вот. и ему вполне комфортно, ему вполне нужно, чтобы вы позвонили предложили то предложение, которое у вас имеется. Так что не бойтесь звонить, общайтесь, оттачивайте это мастерство. Но, а, вот просто берете телефон, а, экспериментируйте, во всем нужен анализ. То есть вы должны понять, после встречи, после презентации, после звонка, после смс. Да после каждого действия, которое должен приносить результат, вы должны делать анализ. Для того, чтобы исправлять что-то, видоизменять и продолжать двигаться дальше уже с исправленными ошибками. Так вот, берете мобильный телефон и пишите смс -ку. Вот, берете список всех, кого у вас есть номер телефона и делаете просто авторассылку. Вот всем рассылайте. Привет, а, хочу пригласить тебя на чашечку кофе. У меня к тебе есть очень серьезный разговор. Все. Ну, отреагируй как-то, чтобы я мог тебя не отвлекать и позвонить, либо позвони мне сам. Все. Отправляйте смс -ку. И всем, всем отправили смс-ку. Вы будете намного удивлены, что вам ответят. Многие понимаете, сейчас 21 век, и век информации, и век движения огромного, и когда вы позвоните человеку, вы можете его как-то застать врасплох, он может быть занят, да, то есть и потом забыть о вас. Но написав смс, вы его не отвлекаете, потом он увидит, о, прикольно, удивится то, что вы, возможно, у некоторых даже ваш номер телефона не будет записан, и он к вам пригласил, привет, а ты кто? кто? Кто меня приглашает на чашечку кофе? И говорит, привет, да, это ж я. Помнишь меня такого? О, да. Ну вот, давно не виделись, давай встретимся. Пообщаемся, очень много интересных дел Я сейчас делаю. Как бы есть очень интересное, выгодное предложение, которое, от которого ты не сможешь отказаться. Все, ребят, вы удивитесь, насколько этот метод работает. Вот. Применяйте эту технику. Я думаю, вам она понравится. Переговоры также используйте, телефоны, не больше трех минут. А, ну, если поговорить поэтапно, как формировать разговор по телефону это приветствие. Обязательно, второе, это обязательно поинтересоваться, занят ли человек или не занят для того, чтобы ну, человеку было комфортно с вами общаться. Спросить, как у него дела и так далее. То есть расположить немножко, узнать что-то, к нему рапорт, как такой сделать. И потом призыв к действию, то есть сделать предложение встретиться в кафе, попить кофе. Все. Больше не надо. Ну и оттачивайте, конечно, что-то применяйте, и импровизируйте. На той бизнес. Тут нету четких шаблонов. Дальше. Не забывайте после каждой встречи брать e-mail адрес. Да, то есть это в прошлом видео мы говорили. И ну, для чего это нужно? Свою визитку со штрих-кодом. Либо ту же флайер, либо листовку со штрих-кодами с вашим лендингом. И третий, самый важный момент для того, чтобы был неограничен ваш список знакомых. Неважно, сказал ли человек «да», либо сказал «нет» ну, вашему предложению. Хотя, если вы отточите те навыки и скрипты, которые я вам давал, 80% у вас будет «да». Но у всех спрашивайте рекомендации. Не знаю, может за какой-то бонус. Придумайте какой-нибудь бонус, если вы можете дать от нашей команды, от нашей, ну, подарок от компании, да, от сообщества, можете что-то подарить человеку за рекомендации. Просите вот после встречи, например, 5-10 человек порекомендуй, кому было бы это интересно, мое предложение. Все. Понятно, что не каждый даст, но. Даже если 20% вам будут давать по 10 человек взамен, там, ну 5-10 человек, у вас список постоянно будет пополняться, то есть и он не будет никогда заканчиваться, и у вас будет потенциальный список людей, с которыми вы сможете постоянно проводить встречи и неограниченно проводить, проводить, проводить и проводить, он никогда у вас не закончится. И на этом вы построите крутой офлайн бизнес, потом будете приводить презентации, мастер-классы, мероприятия, греметно на весь город, на всю область, потом на всю страну, в которой вы развиваетесь. А, так, ну все, я не хотел бы вам предлагать, хотя можете поэкспериментировать, я расскажу сейчас свой опыт, а еще ну, где-то 4 года тому назад я приехал с севера, я два месяца работал с отцом а, на севере, Тобольск, Морозы, Мороза, Морозы. И после этого я когда оттуда приехал, я сказал, все, я больше никогда не буду на дядю работать. И тогда а, я серьезно начал заниматься сетевым маркетингом, мой на тот момент уже список знакомых был испорчен прошлым сетевым проектом. Я свой список знакомых не подключал, практически может пару человек, и я только на холодных контактах проводил по 5-8 встреч в сутки в кафе. Как, как я делал встречи, как я искал людей, я брал газету и звоню по объявлениям тех, тех, которые ищут дополнительный доход и заработок. Теперь во время кризиса это очень актуально, можете тоже мой, мою практику, мой опыт принять, это дополнительный источник ваших потенциальных клиентов и партнеров, ну и также доски бесплатных объявлений о поиску работы. Мы об этом тоже как бы поговорим, как мы можем интернет к этому приплести именно доски и объявлений. Но используйте эти фрагменты, приглашайте на встречу тех, кто ищет доход дополнительный, кто-то работу сотрудничество, то есть с этих людей тоже можно построить бизнес. На тот момент я целый месяц, даже больше, два, даже три месяца я вот таким темпом повстречался, каждый день я как в 10 часов утра уезжал и буквально мог в 8 часов вечера приехать домой. Я так выстроил сеть и так начался мой оборот и построение бизнеса. Тяжело, но это вот для тех людей, которые приняли четкое решение выстроить свой бизнес. Можете применять эту технику тоже. Но тот случай, который я сказал, более лояльный. Тем более вот к этим людям, которым вы будете звонить потом по рекомендации, вы будете говорить, вот привет, там Игорь Иванов мне тебя порекомендовал. Он сказал, что тебе э, может быть интересна тема денег. Тебе могла бы эта тема быть интересна? Ну да, конечно, кому сейчас тема денег не интересна. Ну так вот, слушай, у меня есть очень хорошее предложение, от которого ты просто-напросто не сможешь отказаться. Давай мы встретимся в любое свободное время, полчаса-час пообщаемся. Все. И так далее. И у этих людей тоже 5-10 рекомендаций. И все. Загружайте, загружайте себя работы, ребята. Начните относиться к сетевому маркетингу как к работе, да, как с ответственностью. Тут нету начальника, здесь есть наставники, спонсоры, но ваш начальник это ваш календарь. Возьмите ваш календарь и сделайте, чтобы каждый день у вас был забит встречами. Организуйте, организуйте себе встречи и так далее, чтобы целый день вам было чем заняться. Вы посмотрите, вы за месяц, за два, вы сделаете такие квалификации, особенно с нашим предложением и с теми скриптами, которые я даю, что просто-напросто, я не знаю, в лепешку можно разбиться и если не добиться результата, это будет печалька. Все. Я верю, что это видео было для вас полезным, ставьте лайк, если это возможно, поставить лайк, делитесь с вашими друзьями этим видео и до встречи в следующих видео, пока-пока.